Итак, короткая инструкция о том, каким образом добавить нового администратора в рекламном кабинете. Надо находиться в разделе «Настройки компаний. это левое меню, и в разделе «Люди», перейти в раздел «Люди» и нажать кнопочку «Добавить». Тут есть администратор. Добавить, ввести почту нашего аккаунта и назначить доступ администратору вот этой галочкой. Затем нажать «Далее». И рекламному аккаунту выбрать рекламный аккаунт, нажать управление рекламным аккаунтом и нажать пригласить. После этого нам уйдет а, уведомление. Но ну, вы на всякий случай, иногда уведомление не приходит, а продублируйте его ссылкой. Как можно это сделать? Вот мы смотрим, что электронная почта на рассмотрении. Мы переходим в этот раздел, направляем, а, нажимаем отправить еще раз. И тут появляется ссылка по быстрому доступу. Копируем эту ссылку.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 Продолжайте просмотр видео, хорошего просмотра.